При составлении названия алкана по международной номенклатуре сначала выбирают самую длинную, неразветвленную цепь атомов углерода. Атомы углерода главной цепи нумеруют с того конца, к которому ближе расположен заместитель. Если два заместителя находятся на равном расстоянии от концов цепи, приоритетным является радикал, название которого стоит раньше в алфавитном порядке. Название углеводорода строится следующим образом. Указывается цифра, обозначающая номер атома углерода, связанного с заместителем. Если одинаковых заместителей несколько, перечисляются все цифры. Называют данный заместитель числовой приставкой, D3-тетра показывает число таких заместителей. После названия всех радикалов называют главную цепь по числу составляющих ее атомов углерода.